Привет, аудитория. В воскресенье 5 марта у нас пройдет 285 номерной турнир UFC Fight Night. Просто UFC. С двумя титульными поединками. Первый поединок это Джон Джонс против э, э, Гана Сирила. И второй поединок э, Валентины Шевченки против э, Алексе Алекса Грасса. Вот, в принципе, второй бой женского роста в наличайшем весе. Второй титульный бой этого турнира я и хочу рассмотреть данным видео. Валентина Шевченко это 34-летний боец из Кыргызстана. Ну, у него бойное гражданство, есть в Перу тоже. В Перу тоже числится гражданкой. Ну, неважно. Провела профессионалов на 25 боев, 22 из которых одержала победы. Пришла она в ММА с Кикбоксинга, обладает отличной, кроме того, разнообразной ударной техникой по приходу в UFC бои в основном проводила в Токи, но со временем улучшила свои навыки в борьбе и в партере. И на данный момент они находятся у нее на достаточно высоком уровне. А также имеет она, она отличная кардио, которая хватает не только на трехраундовые поединки, но и на пятираундовые. На данный момент Валентина идет на серии из 9 побед подряд и выступает на топовом уровне. Кроме того, что э, с практически со всеми своими конкурентками из величайшего веса, так еще и всех их победила. Она абсолютно доминирует в UFC э, своей весовой категории, где ни разу не проиграла. Есть, правда, два проигрыша в легчайшей весовой против Эманды Нунис, где в первом бою Валя проиграла, да, там... Вопросов нет. А вот во втором, в реванше, хоть бой, в принципе, не называть ярким выступлением, что с одной, что со второй стороны, но на мое мнение, не только на мое мнение, она все-таки выиграла. Где смотри, смотрелась она гораздо увереннее Манды, наносила больше и точнее удары и сделала больше для того, чтобы победить. Ну, а судьи решили... Оставили чемпионкой браз... бразилианку в лице Манды Нунес и засудили Шеву. Вообще, Валентина является дисциплинированным бойцом, придерживается на геймплана. Чаще, конечно, заканчивает бои досрочно, но вполне может дойти до решения. Все зависит от соперника. А, в данный момент находится на второй строчке в рейтинге Pound for Pound в женском ростере. Но занимала на первую недавно. Там Нунес проиграла Пенье. В этот момент Шевченко а, была на первом месте, но ну, потом не ну, выиграла Пеню и опять все вернулось на круги своя. А, в крайней поединке Шева победила в очень близком бою Таилу Сантес, которая была лучшей в борьбе, но проиграла в ударной технике Вали. Ну и, в принципе, важную роль в бою сыграло столкновение бойцов а, головами в третьем раунде, где больше урон понесла я таила. У Сантос сильно отек правый глаз, который мешал ей дальше драться, но, тем не менее, она провела бой до конца. Ну, а это все дело сыграла на руку Шевченко, и она выиграла. Ну, вполне вероятно, что если бы не этот отек, бой мог бы закончиться а, и в пользу бразильянки. Ее соперница нынешняя шевченки это Алекса Граса, 29-летняя бойцушка из Мексики. В профессионалах провела 18 боев, в 15 из которых одержала победы. Молодой проспект UFC, базовый боксер, который не стоит на месте в своих навыках. От боя к бою прогрессирует как в ударной технике, так и в борьбе. В начале карьеры в UFC Алекса чередовала победы с положениями. Проблемы ей в основном доставляли именно высокоуровневые борцы. На данный момент идет на серии из четырех побед и занимает пятую строчку в топах дивизиона. В этих четырех викториях есть две неплохих, два неплохих скальпа. Это набирающие обороты Мэйси Барбер и крепкая Вивиана Рауджа. С Барбер Грасса работала в стойке очень уверенно, не тратила зря силы предугадывала а, и, в принципе, действия соперницы, ее размашистые удары, и легко, легко уходила от них с линии атаки, даже в партере Алекса смотрелась лучше, правда в третьем раунде Грасса начала опускать руки и пропускать эти же размашистые плюхи, но на решение это по сути не повлияло и Грасса выиграла. Ну В бою уже с Сарауджа Алекса лучше двигалась на ногах, стоки была заметно быстрее, точнее хорошо взрывалась ударными сериями, правда пропустила пару переводов, но уверенно защищалась в партере. Короче, Арауджа ничего особенного в партере не показала. И даже в Грация, я бы сказал, была поактивнее в нем. Ну, в этом бою в небольшое преимущество в размахе рук и ног на 2 см будет у Вали. Вот Шевченко уже э, входит в возраст, когда скоростные характеристики бойца начинают уменьшаться для данной весовой. Но пока на данный момент у Вали с этим все в порядке. Вряд ли в стойке она будет уступать Алексей в скорости. Плюс у Вали есть преимущество над Грасса в защите от ударов, где она по статистике пропускает меньше. Кроме хорошей скорости и навыков бокса, стойки Грасса противопоставит. Шевченке, в принципе, больше нечего. В том же клинче работе ногами Валентина превосходит свою соперность. Вообще, Шевченко представляет из себя очень жесткого оппонента, которая выкидывает не так много ударов, но готовится к атакам и вкладывается в каждый удар, к чему приводит такой подход, вы сами знаете. В борьбе лучше смотрится, естественно, Шевченко или Грасса работает достаточно неплохо. В первых раундах пока Свежая не будет там уступать Киргизке. На самом деле Грасса еще срай для того, чтобы драться за титул с такой позиции. Но наличайший дивизион женского роста давно зачищен Вали и противостоять ей там уже некому. А двигаться дальше как-то надо. Поэтому звездные шансы предоставили именно Алексе, которым она попытается воспользоваться. Но если посмотреть на бои Вали, то по факту ей доставляли Проблемы бойцы именно с преимуществом в антропометрических данных. Та же Нуниес, Пенья, Таила, Сантос. Основную позицию Шева проходила без особых проблем. И как раз таки Грасса не относится к бойцам с преимуществом в антропометрии. Мне больше было бы интересно посмотреть на бой в Вале против той же Бленчвилл, чем с той же Грасса. Ну, в принципе, мы этот бой вполне можем увидеть в ближайшее время. А в данном противостоянии я вижу победу Шевченко, но ставить на нее за коэффициент 1.17 11, не хочется даже в экспресс, на самом деле. Очень маленький. Тут я бы присмотрелся к победе Валентины досрочно, и вероятнее всего это будет в чемпионских раундах. Награсы дают хороший коэффициент 5.6, так что кто верит в апсет и в то, что Шевченко находится на спаде, может заиграть этот валик. Я думаю, что таких людей достаточно. Я же буду топить однозначно за Валю и в... в ее победе я практически не сомневаюсь в этом бою. Да, с Бленчфилд я пересмотрю еще раз бои Бленчфилд. Там, конечно, Бленчфилд в, в, в, в борьбе достаточно опасная. Вот. Ну, а тут я думаю, что Шевченко должна проходить глаза без особых проблем. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. А также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Подписывайтесь, а то смотрите и не подписывайтесь. Вроде же адекватные обзоры. Все, пока, до следующего видео.